Знаю. Все, супер, напишите, что да, вы правда довозим, да, мы да, не да, себе да, это да, все да. забираем. Да, конечно. Все, корм отдали, помчались дальше. Да, все Спасибо можно. Большое. Да, это ничего, Корм? Только <связь> обратилась, <связь> <только связь> обрати, за обратилась, сразу вы просто... Да, визу, хорошо, сейчас поможем, мы за гуманитаркой отвезем. Да, Конечно. спасибо вам большое, что Конечно. не оставляете наших хвостиков в беде, спасибо. Уже за что. 16, 16. <связь> Уже 16, 16 может, 16, может 16, еще сегодня 16. троих привезут. А у вас кто? Каны, корса, господи, кто вас ввел? Пудель, француз малыши, овчарки, Ёрк, овчарки Ой, и, коты. Карсачи, и, коты, и коты, коты, коты, коты